Окончание лета не повод откладывать строительство до нового сезона. Использование современных строительных материалов делает индивидуальное домостроение даже на Урале максимально быстрым и минимально трудозатратным. Так, для возведения бани из полистирал бригаде из трех человек потребуется всего один день. А двухэтажный дом из пластблоков вместе с кровлей может быть поставлен за неделю. Материал пластблок настолько универсальный, что в этом доме 99% дома построено из материала пластблок. Если считать так, то стены, перекрытие, утепление фундамента и теплая крыша все из пластблока. А еще из полистиролбетона в этом доме перемычки над окнами и дверями, внутренние перегородки, армирующие пояс и даже наполнение лестничных маршей. Остается только внутренняя и внешняя отделка, который, учитывая теплотехнические свойства этого материала, сопоставимые с деревом или полутораметровой кирпичной кладкой. В случае монтажа окон можно произвести в осенний или даже зимний период. Обо а всех остальных преимуществах полистиролбетона, ассортименте, выпускаемых заводом пластблок изделий и ценах, можно справить на официальном сайте производителя или по телефону в Екатеринбурге 288-5291.